Но жизнь же идём мы Нужно до цели дойти, Где радость великая ждёт. Протрату говорит, крепись, Господь нам силы даёт. За обещание держись, Он нас в пути проведет. Идем при свете и в темноте Друг с другом рядом